Всегда надо заправиться сначала, а потом на рыбалку ехать. Да легко? Да? Да? О. мы чинили вот эту собаку вот эта собака сегодня карбюратор у нее сегодня потек и мы ее сегодня в темноте вот, в палатке пришлось чинить вот ну что доехали леха словом большин стеклярусов ловит да везет у тебя Так, рыбнадзор. а ч закрыто это все Где же вход ты в это избутание? Во, вот он, вот он улов во. дня. Можно, значит приехать на час, а то и на полтора раньше нас. Привет, Гиль. Передавай привет. Да. Лобит на все, видите? И на скумбрию, и на креветку, и, ну, вообще, один браконьер. Эх, закрылся не открыть и далее у него уже тоже угол заброшен весь так вот, вот за заведущие руки загребущие дай червей дай червей что да, они на свежих червей очень хорошо да. Шучу, шучу. А, вот Смотрел. вот сидим уже 12 часов 12 часов вот прибавилось а? да да вот тут разговариваю с рыбой вот, вот видишь она опять клюет вот такая так вот мелочь Стеклянная, стеклянная. Она сама себя в воде не видит. Вот зачем вот это так говорить, то блин, вот так вот на. Пипи, да, вот пипи, всю рыбалку пипи. Полный пипи, блин. Там подергает, там вытаскиваешь, блин, вообще позор какой-то. Гельянчики Видите, не клюет, не клюет. Значит, будем пить чаек. С Неринским, опять же, шиповничком. И одна удочка низшая лохнется. Блинчик надо доесть Пока он не заледенел Oh uh -huh.